Здравствуй, мир! Это тесты сильно повестке дня Скотт, ой, Соломон QST, 85 -й. в общем-то, лыжа с историей. И те, кто следили, помнили, знают, что эта лыжа была сначала КУ cool. 85 они мне нравились. И вот для того, чтобы понять мое отношение к этим лыжам, надо вспомнить мое отношение к всем лыжам. Значит, те лыжи мне нравились тем, что у них была некая такая отличная... Инициатива убрать карвинг, добавить пружинности, добавить легкости, добавить маневренности именно на, на разгруженном катании, а не на том, что лыжу надо продавливать и вырабатывать из нее поворот выгибая. У них был веселый рокер, который легко подхватывал повороты. Они вообще интересно работали на кривом склоне, на бугристом склоне. Там вообще, ну, в принципе, были универсальны по катанию. У них единственные было два минуса. У них. Было мало карвинга и было мало стабильности. Но, в принципе, да и как бы, и черта с ними. В общем-то, для тех, кому нужен фан и ньюскул, в общем, были отличные лыжи. Они меня безумно радовали. Я считал, что они в своей категории одни из лучших вообще. Вот, но, как бы развитие идет и их заменили на QST, все поменяли целиком концепт, именно поменялись внутрянку, и вот эта лыжа вообще для меня потерялась, она перестала иметь для меня лично вообще интерес, хотя я не могу сказать, что вот они там стали плохие, они стали вообще другие напрочь, концепция поменялась, вот, они стали реально стабильные, они стали ну, понимаете, так, похорyszеньор... стали жестче, в связи с этим, естественно, они стали стабильны. естественно, они стали больше держаться на жестком склоне, да, то есть где-то лед там жесткий, они держат лучше, на скорости они идут постабильней Они полностью потеряли игривость Они полностью потеряли динамику Они полностью потеряли проходимость Они полностью не едут вообще ни в каком мягком снегу Первая же попытка выезда за трассу Полная фиаско Она просто зарылась и все И выстрелила из ноги Из крепления в общем-то, и эта лыжа реально летит в итоге в моем рейтинге в полную помойку и в трешак, потому что, в общем, она потеряла все, все хорошее, что имела, ничего не, про, не, не, не получила нового. Да, можно сказать, что да, ну, типа, на наш стал стабильный цеплярий. Но давайте подноситься правильно так. Давайте так. Вот я отношусь так, что есть вот, грубо говоря, карвинг, и лыжи для карвинга. Есть лыжи не карвинг и лыжи для не карвинга. Вот не надо смешивать бобика со свиньей. Получится полная пурга. Вот в данном случае это вот как раз попытка вот сме смешать бобика со свиньей. Ну, добавили стабильности, но не стали, это лыжи для гиганта. Рельсовые, стабильные и так далее. Добавили ценности, но не стало это лыжи для слалома с безумной торсионкой. Вот не стало. Убралась динамичность, убрала прыгучесть, убралась игривость, Полностью умерла и вообще без вариантов как-то вернуться То есть лыжа стала неинтересная, вообще ни в чем Ни в стабильном, ни в каком-то проспортивном, ни в кровевом катании И вот в этих условиях, в которых должна работать вот эта талия 85 И лыжи должны давать возможность ехать и вслепую, и в невидимость да, отрабатывать нерованностью мягким носком Эта лыжа полностью как бы... Ну, в общем, кататься, конечно, можно, и ехал я на них, и, в общем-то, даже если бы они у меня были, я бы, наверное, покатался, скажу сразу, наверное, это не худшее в этом классе, далеко не худшее, но это совсем не Q85, это не продолжение тех хороших, веселых лыж, и это не их замена, это совершенно новая история, которая уже занимает совсем новое место, и, конечно, тут ни о каком рейтинге не идет, хотя, в общем-то, в принципе, я знаю, что на них найдутся люди, которым им они понравятся, то есть вот эти люди, которые вчера ездили на каких-то вообще там да, карвах и которые катаются только в рамках склона, при этом, да, хотят кататься именно вот этим резанным видением и жалуются на то, что там лыжи тонут, но при этом не хотят терять ни вкладки, ни стабильности, ну вот как бы для них это лыжи, вот они, наверное, будут хороши, то есть, да, те, которые не доросли еще ДГСов до и уже переросли какие-то совсем любительские, но больше, наверное, как бы и никакого понта в них нет. Все. В принципе, удивил достаточно много внимания, потому что это новая модель этого года. Но больше мне о них сказать нечего. В принципе, все как бы. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока!